Кидай я вас с тревожным сердцем. Как вы тут без меня будете, а? Давай, Привет, Лань. Хочу тебя обнять. Обними. В результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции складывается неблагоприятная радиационная обстановка. Реактор находится в подкритическом состоянии. Если достаточная часть топлива попадет прямо в воду, произойдет новый выброс радиоактивных частиц. Он накроет и Киев, и Москву, и Европу. Этому воду необходимо откачать. Там затоплено все горячей водой. А вы когда-нибудь погружаетесь кипяток? Про критические температуры знаем. Высокая температура в замкнутом пространстве — это не то же самое, что бассейн с чистой водой. Инженеры в таком не готовятся. Для исполнителей предусмотрены премии. Все под контролем генерального секретаря. Это же билет в один конец. Мы людьми рисковать не имея права. А теми людьми, которые сейчас в Киеве к Первому мая готовятся, мы имеем право рисковать. Вдох, выдох. Валера, из чего это хреновин рвануло? Из людей. А каких именно людей? Да какая разница. Chernobyl is the first major Russian feature film about the aftermath of the explosion at the Chernobyl nuclear power station when hundreds of people sacrificed their lives to clean up the site of the catastrophe and to successfully prevent an even bigger disaster that could have turned a large part of the European continent into an uninhabitable exclusion zone.